Привет, привет, привет! Объявление на канале Тоген! Я рад тебя приветствовать. Я объявляю. 27 июля 2020 года начинается турнир на кубок Фалентоген по игре Valorant. Успей зарегистрироваться, всего будет 20 участников. Регистрация уже началась с сегодняшнего дня, сегодня 22 июля 2020 года. Чтобы зарегистрироваться на этом турнире, тебе нужно... Что тебе нужно? Сейчас посмотрим. Конечно же, подписаться на мой канал и поставить лайк этому видео. Затем прислать свой ID на электронную почту, которая также будет указана под этим видео. Пришли свой ID в Валоранте, конечно, в правильном формате, чтобы я мог тебя добавить в друзья. Затем, что тебе нужно будет делать? Тебе нужно будет сыграть один бой до 13 побед со стримером со мной. Дальше, дальше, дальше, дальше, дальше. Что дальше? -то? Ну а самое главное, победитель турнира получит подарочную карту Стима на тысячи рублев рублей. А тот, кто займет второе место, получит подарочную карту на 300 рублей. Ну и тот, кто займет третье место на 150 рублей. Вот так. По итогам игры со стримером будут составлены списки игроков. И будут созданы две группы игроков. В первую группу, в группу А, войдут игроки, которые набрали наибольшее количество баллов или наибольшее количество очков в игре со стримером. Ну и в группу Б, во вторую группу, ну все остальные. После этого будет проводиться жеребьевка. Ну а дальше подробности уже узнаешь по ходу турнира. Так что спеши, спеши. Всего 20 мест. Полторы тысячи. Подарочная карта на полторы тысячи. Подарочная карта на 300 рублей. Полторочная карта на 150 рублей. Что это плохо? Давай, давай. Регистрируйся! Подписывайся на мой канал, ставь лайк, пиши комментарий. Пока!